О чем же поется в песне FL65 I'm Blue? И что вообще означает I'm Blue? Это выражение переводится точно не как Я голубой. Такого значения в английском языке даже не существует. Blue означает грусть. Песня рассказывает историю о пареньке, который живет в грустном мире, и все, что он видит, только blue, то есть грусть изнутри и снаружи. По мне тут хорошо подходит аналогия с зеленым цветом в русском, поскольку есть выражение тоска зеленая, дом, вид в окне, автомобиль все для него цвета грусти. Ну и коронная I'm blue, die